Хватит быть NPC, стань героем, начни свою игру. С момента твоего рождения ты находишься в чужой игре. Власть имущей за кулиси диктуют моду, политические убеждения и моральные ценности для всего социума. Большинство твоих действий программируются архитекторами, сценаристами и разработчиками именно этой игры. Многие из нас живут как NPC, в алгоритм в которых ходят рутинные действия, работа, дом и сжигание времени до начала нового цикла. Жизнь проходит бесцельно. Знаете, почему многим так нравится РПГ? Потому что в них есть план по достижению цели. Ты просто выполняешь квест, в конце которого ты получаешь награду. Организм дает тебе допамин, твоя крутость среди игроков поднимает твой ЧСВ, и ты чувствуешь удовлетворенность. В РПГ уже расписаны квесты и пути их достижения, в отличие от реальной жизни. Как насчет взломать игру, о которой мы говорили в начале, и поменять свою роль NPC на роль героя? Для этого тебе понадобится лишь блокнот, ручка и фантазия. Инструменты и первые шаги, которые можно использовать для создания своего квеста или игры. Шаг 0. Подмена образов и языка жестов. В игре приятно чувствовать себя героем, не так ли? Приятно осознавать, что ты избранный. У тебя есть эпическая цель. Ты можешь прокачаться и все такое. Что же мешает тебе выбрать свой класс и умение прямо сейчас? Закрепить образ у себя в голове и держать его в заднем фоне. А этим ты включишь визуализацию и начнешь слайдить новый образ. Интересный факт А. В одной из школ Норвегии введена система обучения в стиле RPG. Ученики могут выбрать один из доступных классов – маг, воин, лекарь. Накопив достаточно очков, успеваемости в предметах, ученик может использовать скиллы своего класса. Например, маг может телепортироваться в коридор на 5 минут. А лекарь имеет право раздать сладости всей группе учеников прямо во время занятия. В итоге интерес к обучению возрос в разы. Ученики сами просят больше материалов для себя, чтобы освоить их и открыть новые скиллы. Интересный факт «Б». На некоторых семинарах по рукопашному бою показывают реальную работу подмены образов. Убежденный загипнотизированный человек, которому внушили образ ледяной перчатки на его руке, спокойно стоит в то время, когда зажигалка парит его руку несколько минут. Интересный факт «С». Система меняла образы слов, праздников и моральных поступков в течение столетий. Ты имеешь право сделать то же самое в своем слое реальности. Кстати, герой не может позволить себе ходить с плохой осанкой, постоянно смотреть под ноги и быть неуверенным в себе. Стоит изменить язык жестов, после чего изменится и внутренний настрой. Так что первый шаг перевоплощения из NPC в активного персонажа игры – придумывание и закрепление образа в голове. Представляй, как латы покрывают твое тело, а твоя рука сжимает эпический топор. Ты становишься более уверен в себе. При этом тебе просто необходимо ходить с ровной оценкой и прямым взглядом. Ведь ты персонаж собственной игры, а не какой-то там NPC. Это поможет измениться внешне и внутренне, до начала собственного квеста. Техника субличности также может пригодиться. Первое. Планирование и создание сложных цепочек квестов. Макроцели. Все, что тебе нужно – блокнот, ручка, которая впоследствии станет твоим реликтом. Пара цветных фломастеров и фантазия. Для начала определи свой свою макроцель. Далее распиши пути ее достижения, разбив на отдельные квесты. Кто-то назовет это планирование, игрок интересным приключением. Эпический квест «Макроцель» выдели красным маркером. Не забудь назначить для себя стоящую награду за его достижение. Подквесты или микроцели, локальные цели, выдели желтым маркером. Награда за их выполнение – какая-нибудь безделушка, например, наручные часы. В дальнейшем тебе будет намного приятнее носить вещь, которая напоминает тебе о каком-нибудь достижении, например, о взятии нового веса на тренировке, или изучении полезного скилла, языка программирования или сотни иностранных слов. Кстати, существует версия, что наши предки носили одежду не только, чтобы защитить себя от окружающей среды, подчеркнуть свой статус, а и в качестве оберегов талисманов, обладающих некой силой. Ты сам делаешь свои вещи особенными. Второе. Планирование создания ежедневных квестов. Микрорешения. Формирование привычек. Тут все просто. Выбери пару квестов, которые требуют от тебя рутинных ежедневных повторений. Например, правильное питание. Ежедневные тренировки или изучение какого-нибудь скилла в течение N дней. Сделай мини-календарь и закрашивай зеленым цветом каждый день, когда ты выполнил ежедневный квест. Будь честным к себе. Если ты сорвался, квест зафейлился, Закрась день красным цветом и начинай все заново. Награда за выполнение цепочки ежедневных квестов тоже какая-нибудь полезная мелочь. Третье. Транссерфинг реальности – полезный инструмент, который просто необходимо использовать для комфортной и быстрой прокачки. Держа в фоне образ героя и прокручивая свои цели, ты в прямом смысле слова перемещаешь их в пространстве вариантов. И твой слой реальности даст тебе все необходимое для реализации твоих целей. Курс трансерфинг реальности за 78 дней – отличный ежедневный квест. Четвертое использование – НЛП. Еще один полезный инструмент, который поможет тебе превратиться из заскриптованного NPC в осмысленного героя. Одна лишь техника и коренье настроение поможет тебе быстрее ходить в состояние героя и управлять своими эмоциями. Пятое – фарм ресурсов. Так или иначе, для того, чтобы позволить себе купить награду за выполнение квеста, тебе нужны будут деньги – не забывай об этом, и это поможет тебе отказаться от лишней траты на вещи, которые тебе точно не нужны. Кофе, алкоголь, дорогие счета в кафе, некоторые тратят до 80% своего месячного дохода на вещи, которые им не нужны, либо промотивированы системой, которые при всей их ненужности еще и сокращают время, отведенное на твой онлайн. В последующие несколько выпусков я буду выкладывать более подробные видео с описанием практических инструментов для нашего героя челленджа